А когда матушка просит дать обоснованный ответ за убийство свидетеля, за которым бонды посылали, он кроет фактами подстать своему пропитому интеллекту. «Что со Слейтом?» «Я в прошлом не копаюсь и вам тоже не стоит». Ну круто, такой отмазкой можно что угодно оправдать. «Ты убил 543 человека, ну и как тебе это?» «Я в прошлом не копаюсь и вам тоже не стоит». «Ты убил триллионы!» «Я в прошлом не копаюсь и вам тоже не стоит». Что ты наделал? Я в прошлом не копаюсь, и вам тоже не стоит.